Знаете, почему вы откладываете? Или, может быть, называете это прокрастинацией? Так вот, есть три главных страха. Может быть, не получится, или будут смеяться, или осуждать люди, или, а вдруг все бессмысленно. Да, это страхи. Но гораздо страшнее потом сожалеть об упущенных возможностях. Потому смотрим страхом в лицо. Страх – это маяк возможности. Это возможность проявить скрытые таланты и э, дары, которые пока не проявлены. Смело смотрим в лицо страхом, берем на себя ответственность и двигаемся. Подписывайтесь на мой YouTube канал, где каждый день я выкладываю видео, которые помогут вам быть собой настоящим, ставить цели, простраивать путь к ним, знать, где брать жизненную энергию и жить своей насыщенной, наполненной, целостной и цельной жизнью. Жмите на кнопку и получайте от меня в подарок книгу «Как перестать беспокоиться и начать жить».